Всем привет! В этом видео хочу поговорить о виртуальных компонентах, что это такое, как им пользоваться и зачем они нужны, о их плюсах и минусах. Итак, что такое виртуальные компоненты? Это компоненты, которые сохраняются внутри сборки. То есть компонент, деталь или другая сборка не имеет файла на диске. Виртуальные компоненты очень удобны при концептуальном моделировании, когда часто приходится экспериментировать и вносить много изменений в изделие. Для того, чтобы вставить виртуальный компонент в сборку текущую, необходимо перейти на вкладку «Сборка», выбрать из списка «Вставить компоненты», «Создать» и из диалогового окна выбрать какой-либо шаблон детали. После чего исходная точка шаблона детали совмещается с исходной точкой сборки и в дереве построения появляется новая зафиксированная деталь. Таким образом можно вставить сколько угодно деталей, и у них у всех будет одно свойство – они не будут иметь файла на диске. Для того, чтобы настроить диалоговое окно по команде вставить компоненты «Создать», необходимо перейти в «Настройки», здесь выбрать «Шаблоны по умолчанию» и поставить галочку «Просить пользователя выбирать шаблон документа». То есть здесь есть э, три шаблона, э, используемые по умолчанию – это деталь, сборка и чертеж. Если э, поставить галочку здесь, то при вставке нового компонента в сборку Solid будет выдавать диалоговое окно создания нового документа деталей или сборки». Увидеть виртуальные компоненты в дереве построения очень просто. Они всегда имеют ссылку на сборку, в которой находятся. Давайте попробуем переименовать эту трубу. Можно просто два раза щелкнуть по имени. И теперь можно ввести любое имя. Например, 001 труба. Теперь давайте попробуем добавить еще несколько виртуальных компонентов и сформировать из них новый узел сборки. Для этого я выполню ту же команду «Файл создать» и здесь выберу трубу. Данный компонент я скрою, а этот я освобожу для того, чтобы перенести его на свободное поле сборки. добавлю еще одну деталь также первую зафиксированную я пока скрою а новую новую деталь освобожу Так вот, такая сборка получилась из четырех компонентов. Из них у нас три компонента уникальны. И теперь попробуем сделать из нее новый узел сборки. Для этого я возьму первый компонент и через контекстное меню выберу пункт «Сформировать новый узел сборки». Выбираю шаблон сборки. И так как я перенес первую зафиксированную деталь, то все остальные детали у меня стали плавающие, в том числе и сама сборка, после чего необходимо мне ее зафиксировать. И все детали у нас опять стали а, определенные, то есть минусы перед наименованием деталей нет. Сборка и все вот эти детали у нас виртуальные, можно их переименовывать например, 02 сборка, сколько угодно раз. И также переименовать детали. 002 труба, ну, например. Если необходимо перенести этот компонент в нашу созданную сборку, то просто перетаскиваем его на имя этой сборки. И у нас получается вот такая вот сборка. Также можно сделать и со всеми остальными компонентами. Если необходимо выполнить обратные действия, то точно так же можно перенести какие-либо выбранные детали обратно в главную сборку. То есть зажатой левой кнопкой мыши просто перетаскиваем компоненты по дереву. Вот у нас все они вернулись на место. Если нам необходимо э, избавиться от этого узла сборки, ну в данном случае у нас здесь одна деталь, допустим, у нас будет две детали в этой сборке, то через контекстное меню выбираем пункт «Разбить узел сборки» и у нас э, эта сборка перестала существовать, детали обратно все попали в главную сборку, и на диске у нас никаких изменений не было, в чем и огромное преимущества э, данного инструмента перед э, сказать, классическим созданием сначала файлов на диске э, деталей, а потом э, перенос их в сборку и дальнейшая работа с ним. Э, тот, что при э, каком-то вот концептуальном моделировании не создается, лишний мусор, если мы очень часто меняем изделия по каким-то причинам и очень легко перетаскивать, переименовывать компоненты сборки стоит сказать, что виртуальные компоненты обладают всеми свойствами обычных компонентов с файлами на диске у них также есть суммарная информация, они также могут быть многотельными сборки могут быть также подвижными, незафиксированными и так далее и тому подобное. Можно также использовать сварные конструкции, литейные формы, но есть и один существенный недостаток при всех достоинствах. На виртуальный компонент, в частности на деталь, невозможно сделать деталировку, невозможно сделать чертеж. Об этом стоит помнить при использовании данного инструмента. Для того, чтобы виртуальный компонент стал файлом на диске, необходимо выбрать его в дереве построения и через контекстное меню сохранить деталь во внешнем файле, предварительно задав имя этого файла. И данный компонент теперь будет ссылаться на какой-либо сохраненный файл на диске. К сожалению, SolidWorks не обладает встроенным инструментом поиска виртуальных компонентов сборки, но можно найти решение. Для этого необходимо зайти в поиск по дереву построения и здесь ввести э, значок, не знаю, как он называется, значок э, степени. И после этого будет выдана коллекция всех... Компонентов, которые, имя которых содержит этот символ. А виртуальный компонент обязан содержать этот символ. Он показывает ссылку на сборку, в которой этот компонент находится. Давайте проведем эксперимент. Сейчас я сохраню два файла на диск. И еще раз попробуем использовать этот инструмент поиска виртуального компонента в сборке. Сейчас я переименую два первых, две первых Детали. И сохраню их, как обычные файлы, на диск в папку вместе со сборкой. После сохранения этот компонент уже невозможно переименовать. Для того, чтобы его обратно можно было переименовывать, его опять необходимо сделать виртуальным, переименовать и сохранить под новым именем, а старую деталь удалить. Вот у меня здесь сборка. Труба 1 и труба 2. Итак, два компонента из четырех я сохранил. Ну, из трех, наверное. И теперь обратно попробую ввести этот знак степени. И у нас э, сортировалась э, коллекция только виртуальных компонентов. То есть, таким образом, э, в стандартным, таким стандартным средством, можно э, как-то отловить эти компоненты в сборке. Всем спасибо за просмотр. Если вам понравилось видео, узнали что-то новое, ставьте лайки, пишите комментарии, если было что-то непонятно. Всем еще раз спасибо. До новых встреч.